Ну а тут другой человек, да, Вера Марченко. да. А почему такая унылая музыка сопровождает видео? Это что касательно э, 250-й снежной, наш родной город, часть 2. -я. Вот. Mm -hmm. Что там за музыка звучит? Музыка там звучит, уважаемая вот этого вот, э, э, Марка Субботина, да. Э, ну вот видите, вот видите как... Я откомментил таким образом. Во-первых, дело вкуса. И никто же вам не запрещает включить свою музыку под данный видеоряд. Какие проблемы, да. Во-вторых, музон без копирайта трудно отыскать. Подгоните безоплатную, хорошую музыку, хорошую выделил капсом даже, буду благодарен. Вот так вот я откомментил на вот такой вот, ну, видите, ну, дело. Это, я думаю, как бот, провокация, вот такая. Ну, все как обычно, да. Как вот это срач был, когда мы пытались. Под, а, наши, под, музыка, наши плохая, стримы, тихо, под наши громко. стримы делать такую сопровождающую да, музыку чтобы было, заглушить блин. звук вот этих всевозможных ну там вентиляторов, вот этих всех признаков чтобы поглотить это музыкальный такой компонент, что делает э, абсолютное большинство да, блогеров которые музычку. продвинутые да, вот, которые понимают все это дело но видите, из-за этого срача, вот мы решили музыкальное сопровождение не вставлять Так, вот еще этот самый, по поводу какого ролика, не суть важно. Марина Кишишева. Homo sapiens означает человек питательный, а не человек разумный. Благодарю за вопрос. Я вопрос не задавал никому. Вот, на этот счет, да? Вот. Такие пироги, да? Ну, ладно. Вот. но это вылезает отсюда, да? То, что озвучивает Ирина Пелехова. Из вот этих мототени, да, а по-другому я не скажу это Завет Единого Неба, вот, Неба, Неба и прочего заеба, да, вот. С, с детства помню, латынь не изучал, Скажу честно, в медицинском не обучался и не собирался, но, по крайней мере, некие такие фразы, этот сам, все время это звучало, что это назывался homo sapiens, это э, означало человек разумный. Теперь, просто, после этого насильного внедрения вот этих э, э, завета единого и э, неба, вот, стали говорить, что это человек питательный. Зачем вам этот бред в голову вбивают? И вы это начинаете потявкивать. Зачем? Что, латиница так конкретно изменилась? Латинский язык, вот этот мертвый язык, да? Оно конкретно так изменилось. Почему раньше это однозначно считалось, что человек разумный, теперь вы считаете, что чину можно потреблять? Понимаете, если вы соглашаетесь, что это. вот эта мототень, значит вы это разрешаете. Если вы, э, э, ну, э, извините за выражение, жрете, да, там свинину, говядину и прочего, это самое, позволяете убивать, значит, вы тогда позволяете э, и вас, чтобы это кушали. Зачем это нужно? Ну, вдумайтесь, вот это вот, да, ну, вот, просто из-за того, что вы бровите то, что кто-то там тялкнул где-то в ютубе, и вы начинаете это в словари залезьте, в старое желательно, да. Ну, в интернете, в печатное издание, посмотреть. Да. да. Было это так? Изменилось это или нет? Как-то можно ли это трактовать по-другому? Сапиенс этот или что там, или хому? Сейчас, Рой Суворов, питательный от питания сети. В смысле биоробот, да, интересно. Да, возможно, потому что большинство все-таки даже не показывает свою физиономию, потому что даже аватара нету, где-то находятся они в виртуальном пространстве, да, боты вот эти всевозможные. Так, дальше, по поводу этого ролика «Стирка с содой». Сколько мы уже говорили о питании, о стирке, да, о соде, как ее употреблять, как применять ее в разные эти самые. Вот этот ролик вот записали с Яном, да. Коммент написала гостя из будущего. Опять же, никаких претензий, наоборот, я очень Это рад. Так классный комент, вот. на самом деле. Так можно замочить на ночь, пожамкать и потом машинки прокрутить. Попробую. Супер. Вот. Очень рад. Но насколько мы, наверное, года три это точно говорим о том, что стирайте с помощью соды, не надо никакие порошки, не надо портить воду, не надо портить вот эти вот шмотки свои, да, одежду это, белье и прочее, да. Не надо портить руки. Используйте обычную соду для этих целей. Вот. И для внутреннего потребления, и для стирки. Вот, наконец, после этого ролика, много лет, вот, наконец, то-то хотя бы... Попробует, Попробует да. написал коммент. Это неописуемое, Я просто рад, насколько тяжело это доходит, ну что-то здравое. насколько когда нет, ну вернее нет, не пользуюсь, то а только просто знаешь, как оно работает. Когда-то я, я пользовался этой машинкой, которая с горизонтальной подачей. Вот. Но я как-то оно что не пользуюсь, и не это самое. Но дело в том, что действительно, я даже не думал об этом, ну вот если была машинка, да, замочить потом это все перекинуть в эту машинку, и чтобы она это отжала, чтобы это даже руками не делать, да. потому что в горизонтальное не получится замочить ее, чтобы она про это самое прокисла. Я что тогда в том ролике говорю, что с вертикальной было бы классно. А в горизонтальное только отжимать супер, да, да, я не знаю. Я там не думаю, можно и продержать а... Ну, она-то будет, ну, она будет колотить, вот этот эффект стирки. А чтобы она была полностью в воде и промыла... Да, хрен с ним, нахрен эту самую, пусть она не будет сутки Пей. да, допустим, час или два на медленном, очень медленном Ну, ну это опять же, если это все можно программировать, задавать какие там настройки, да, ну, тем не менее, да, коммент. Главное, классный. что без вот этой химии мерзкой, которая портит воду, портит руки, вам портит одежду. Вот. Вот такие А там в машинках или руками. Ну, мы руками, потому что. немного, и потому что ее ну, нету. Да.